Шкадливая Октавия Начинаем легкую войну с климатом. А седьмая и братья младшие, старшие, а также вся Фафаген группа имеют одни и те же свойства. Единственная разница, что добираться до заслонок везде, по-разному. Но принцип остается одинаков. Так что можете взять эту инструкцию, как основополагающие для всей Volkswagen банды вылезла вот такая вот ошибка что не особо смертельно, но довольно таки неприятная штука которая являла собой разный температурный поток воздуха со стороны водителя и пассажира ошибки могут быть как такая, так и другие наведут все они к одному и тому же эффекту к замене исполнительному механизму ну, также конечно могут еще присутствовать проблемы по проводке но это довольно редкий вариант все таки не линия электропередач на природе а более-менее проводка находится в замкнутом скажем так нетронутом пространстве также могут присутствовать механические повреждения Допустим, заслонка сама заклинила, именно сама заслонка. Соскочила шестеренка и всякая прочая ерунда. Но, как правило, показывает, это процент гораздо меньше, чем выход из строя самого электропривода. Количество заслонок может быть разное. К примеру, на Audi 810, на велосипеде одна, на данном авто четыре штуки инструкцию месторасположения надо смотреть в каждой конкретной камасутре в техническом описании для данного авто поехали повторюсь здесь 4 заслонки две слева две справа все меняются не очень тяжело минут по 10 делов но если вам попалась заслонка 428 В, вот имейте в виду, она меняется с выносом панели передней панели. Последний раз я потратил примерно часов 8 на снятие установку панели. На Octavia то ли на рапиди, что уже и подзапамятовал. Дело в том, что было закидано помощниками в кавычки много левака, всяких сигнализаций всяких магнитофонов, патефонов установленных непонятно аудиофилами какими-то и кинутыми так что панель просто невозможно было снять попросту но если это делать в две руки с двумя наборами торкс без пива и перекуров то можно согласно геометрической прогрессии думаю часа за три вполне разобраться вот так выглядят эти звери подлежащие замене но все равно не забывайте пользоваться каталогами для подбора запчастей конкретной заслонки конкретному автомобилю. Это просто примерное пояснение и общий вид. Есть пять контактов. С помощью... Можно подвести в нужное положение, кидая плюс и минус. И т.д. и т.п. В моем случае снимаем правую нижнюю заслонку. Для того, чтобы ее снять, надо выговорить бардачок. Бардачок снимается не тяжело. Надо снять вот эту направляйку. Поддеваете ее кверху. Точнее, назовем ее тягу. И потом сдергиваете бардачок снизу. Если нагнуться, то можно увидеть. Извиняйте, показывать и снимать неудобно. Посему. Да и смотрите, в конце будет еще подробней. В некоторых других местах. Вот направляющая. Вставлять обратно будете со второй, третьей попытки приноровитесь, если делаете первый раз. Далее надо снять воздуховод, открутить вот этот винтик, щелкнуть и вниз. Вниз она слазит воздуховаться, слазить, слазить в нотях. Если вам придется верхнюю заслонку менять, вам понадобится еще снимать верхнюю часть бардачка, возможно коленную подушку безопасности. Но там можно обмануть судьбу и ее не снимать. Долезьте так. Как говорится, дорогу осилит идущий. Двумя руками одной тянули, второй дернули вниз. Вот видим эту нижнюю заслонку вот верхняя берем торс Т20 и поперли все откручивается и легко, элементарно да, немножко неудобно но все вполне решаемо если не нравится то на сервис 2000 российских рублей и заслонка снята разъем два винтика вот имеем две заслонки одна новая вторая которую сняли теперь надо привод привод заслонки переставить для того чтобы переставить эту полушестерню назову ее так надо располовинить старый электропривод после этого вот эта белая пластиковая шестеренка будет сниматься Скидываете плату, скидываете белую шестеренку, вынимаете привод и защелкиваете его на новую заслонку. В очередной раз хочу сказать, что снимать видео и делать что-то одной рукой очень неудобно, поэтому извиняйте за ну, такое, скажем, полуобрезанное видео. Как я не пытался вам показать, я одной рукой так и не смог сделать. Двумя руками это делается быстро и легко. Ну не то что быстро, но не сложно, скажем так. Как разбираете, так и вставляете. Вот это положение. Подгоняете, заслонки крутятся, чтобы направляющая попала в зубчик там все видно интуитивно понятно на картинках тоже разрисовано будет сложного ничего особо нету если к верхней лес снимаете охлаждение бардачка снимаете верхнюю часть можно будет добраться тогда до верхней до верхней правой если вы точно дополнение Крутить можно только заслонки, электропривод вручную, не вздумайте проворачивать, угробите. После того, как собрали всю эту мишуру, включили зажигание, перекрутили с холодного положения максимально горячее, проверили, как отрабатывают заслонки. Крутится как нижняя заслонка, так и верхняя. После всей этой мишуры надо будет выполнить адаптацию заслона. Для адаптации желательно иметь Васю, ВАКОМ или Одис, кто на что горазд. Сейчас примерно во второй части покажу. Сборка в обратном порядке. Как говорится, дым, труба в исходная. Второй рукой поднимаем, защелкиваем, закручиваем. На эти крепления сажаем бардачок, вот сюда закидываем штангу отверточкой аккуратненько защелкиваем, подгоняю по, по длине. На второй раз это делается быстро. На первый раз нужна сноровка. Нижний пыльник больше его никак не назовешь, ни шумоизоляции, ни защита. Ставим, прикручиваем и так далее. Кино получилось долгим, чуть-чуть короче, чем Санта-Барбара, но я и так минут 30 вырезал. А еще вторая часть. Ну, как сделать адаптацию уже сказал вариаций много вася Ваком, Одис, кому что проще Да и в том же Одисе можно сделать эту адаптацию несколько разными путями сейчас просто примерно покажу общие вещи кому интересно смотрите кому не интересно естественно Процедура недолгая, тройку минут на все про все. базовую установку также можете сразу провести стирание ошибки или ошибку стереть. взять восьмую группу климат ведомые функции базовая установка сейчас чуть дальше покажу вот так мигает климат когда проходит базовая установка Также можете войти в измеряемые группы, посмотреть температуру выхода на дефлектор. Последний раз, когда я смотрел, температура разнилась примерно в 15 градусов. С левой стороны водителя температура была 35 градусов в положении максимум. Со стороны пассажира, была температура 19 градусов. То есть разница доходила до 15 градусов. А так как на улице минус 80, это дело довольно-таки ощутимо. Можно вот так вот, как сказал, напрямую восьмую группу при условии что вы одисом делаете очищаете если есть ошибки или проверяете считовые измеряемые величины можете выбрать все но искать неудобно можете выбрать то что вас интересует отметить галочки окей запуск обновления и наблюдаете картину либо удовлетворяетесь либо нет этого не дано. всем спасибо подписывайтесь будет много всякой мишуры